Банде Гурупада Дандам Чайтанна Саходитам, Нанда Ванша калпотору вишкипа синдве вача. Патитаананг пабуни вбхавишна вибью о наму намах. Мукан каротивача лангпанглонгхет Кришна, Бхакти, Баде, Нама, Нараяна, Намаскриттан, Орончайван, Ороттамам, Девинсара, Свадингва, Самтату, Шанкирита, Некишна, Кату, Бхакти промуда акша жаго даруну дейям сада парафабакнам авистадухам тиртас падам сивавиренчанутам сараням бхита тиам панотопал вхабадипутам биспуре жить, а кема пиково душу озарши, пурнану рагора сасайгора сармурти, сарадиками кадан кипан крош, Шри Кришна Чайтанна Прабхуни Винда, Говура бхакта винд, Кришна, Кришна, Кришна Кришна, Сангхиртаны квитару камала шутакшо вишам вару дижавару жугадарм палоу банде жугад прия кару карунаа бхутару Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рам Хари Рам Рама, Рама, Харе, Харе. Нама Миганге गंंगतरंगरमाणजठा कलापम गौरी निरांतर भिगुशीही तवाम भागम я сястей даи санбий, Твоим Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, सुरो सरीद उुपकंठे गद्र में गौूर तिर्थे बसती सि सुरोब कं ये भक्ती पुरूर्भञ्वम भिनाधह। जुगल चरनो, सक्षो शेवा लाभासय अशौ। ब्रजो रसो रसी कया पादपदमा श्डै अत्रों। सुरो सरीद उपकंठे गद्र में गोूर � बसती इसी स्वरूप कुंजे भक्ति पूर्वम बिना दहा जुगलोचरोंनो शौकशो शेवा लाभा साय अशो ब्रजो रसो रसीकया पाद पदमास राये अथ्रो गौड़ियो गोष्ठी पति सिसिल भक्ति शिदांतो चरस्थ दिग्विजय मिठाकुर पहुँच बाद परमंगस जगतगुरु टोल Don't disturb me. I like to не буду Я не жить вмешиваться в не Я духовной и материальной жизни, Госпожистое, то Шила Пабхупад про таких людей говорит, что у них пассивное вожделение таким образом проявляется. И вот Гуди Гуршипати Шишала Бхактисиданта Сарасавати Гусамитакур Пабхупад говорит, что если кто-то говорит таким образом, просит не беспокоить меня, их, чтобы они жили своей спокойной жизнью, жизни, это значит, что у таких людей, несомненно, есть какие-то материальные желания. поэтому это, таким образом проявляется их пассивное вожделение. И если у нас это пассивное это вожделение есть в нашем сердце, сердце, то тогда мы не можем нигде обрести удовлетворение. И вот Сила Читананда Бхактиман так рассказал, до тех, как долго люди, у них есть, они не поддерживают свою приватность, свои корыстные интересы, корыстные желания. Мы можем говорить Харикадхуэ, но какой-то эффективный результат им это не даст. И вот Шиласа Штананда Бахтюна так сказал, если есть, Если есть посторонние желания желание сердцах так называемых людей или преданность, мы можем, конечно, говорить харикатху, пытаться их как-то освободить, этих обусловленных душ. Мы можем пытаться тратить литры и литр крови для освобождения этих обусловленных душ, но мы не сможем ничего сделать пока -по -по разные они филаши, посторонние желания в нашем сердце есть. Но Шила Такува говорит, что есть один большой ани То есть если посторонние желания, стремления, то есть в нашем сердце, то тогда трансцендентная харикатха не сможет войти через уши в наше сердце. Если эта харикатха не войдет в наше сердце, то как тогда процесс чета дарпана Марджана может произойти? И вот Сила Рагунаддас с Госвами сказал, «Я не хотел принимать амриту, но Сила Санатан Госвами он хотел дать мне вкус этого бесконечного океана нектара. Он, и он дал мне каплю этого нектара, я не хотел это принимать, но силой заставил меня принять как кормят маленького ребенка, он дал мне эту каплю нектара, как детей иногда пытаются заставить съесть какое-то горькое that, лекарство. И вот с вами после этого говорит, Атас что, Атас что это Срактон милость на Госвами Атас падает. И вот это естественно, и что обусловленная душа против Харибаджина. Может быть, они Харибаджина как-то являют, но в они в Хилаш есть посторонние желания, поэтому некоторые Харикадха Амрита, она снисходит с небес. И они не получают вкус. И в этом главная проблема. И вот множество преданных Они приходили к гурупад падме, когда ему было около ста лет уже. Множество преданных приходило. Дело ваших братьев боги также и Гуру Падпадма занимал меня в различных видах служения. Не знаю почему, я не достойно Гуру занимал меня. И вот они говорили, Гуру Патпадме о Гуру великие Саду. Наша Баба говорит, что нектар, а Амрита, есть материальная Амрита, которая наслаждается Индио Поэтому yeah. я говорю о Пакрита Амрита, чтобы Амрито, вы не путались. Амрита, она есть на небесах, но мы не заинтересованы в ней. И вот Амрита, поток Амриты, он постоянно снисходит на нас в Вашнавасеве, в Харикатхе и в прочих вещах, но почему мы не получаем силы, могущества? Вот они спрашивают Группа Адпадма, и Группа Адпадма говорит, «Хорошо, вы думаете, что Амрита, она подобно не сходит, но также э, у вас должна быть емкость для того, чтобы собрать эту Амриту, если вы без Приходите с пустыми руками, даже если нет емкости, чтобы набрать милости. То, что вы будете делать, если некуда милость взять. В случае Шичитани Махапрабху это была особая милость. Он хотя ушел, но все равно внешне ушел, но все же он является нецелевым. И когда Шичитани Махапрабу пришел сюда, была особая милость который сейчас нет. И в этой шлуке описывается его великолепие его милости. И вот Махапрабху не смотрел то, откуда люди пришли, как пришли и, и прочие обстоятельства не учитывал. Но сейчас другая ситуация. Если бы это качество его милости были бы применимы сейчас, то почему так было пишет э, такие слова? Если я буду жить долгое время по, милости, по вашей милости, то я попытаюсь объяснить, стихи Нарутамтракура, вы будете удивлены, вам не нужно только будет читать никаких шастра, только Прама Бхакти Чандрики достаточно, там э, вся суть учения Гауддии содержится. Но я должен исполнять желание, желание указания Шилы Прабхупады Бхакти такура Я их слуга, я их собака, собака всегда слушается своего господина, поэтому иногда я лаю на тех, кто выступает против или не следует. И <запула> вот это действительно так, когда Чайтани Махапрабу пришел в этот мир, а однажды один мусульманин издалека увидел Махапрабу и упал без чувств на землю или жены Протапаруда. И когда Махапрабу с Арисы пошел в Бенгал, то Махапрабу Хотел отправить во но не смог. И вот Махапрабху отправился в Рамкели, чтобы давать милость Руби Санат, и Санатани, дживе. И вот там как мусульманин какой-то пришел, чтобы помочь Махапрабу переплыть через реку. И он начал плакать, не смог его оставить. Когда Махапрабу уходил, тот мусульманин упал без чувства, он не смог потерпеть разлуку с Махапрабу. Это непостижимая милость, которую раздавал Махапрабу. Жены Прадапарудры сидели на слоне, поскольку перед Саньяси Матаджини не, не должны приходить, не запрещено это. И вот на день явления Нитянанды я также объясню эту тату с различных точек зрения. Какие-то сахаджи пытаются э, запутать э, наше понимание о женитьбе Нитинады Прабу, о его поведении. Но Бхагаван такой хотел наказать их. Я покажу вам. И вот поэтому Нитинады Прабу, по желанию Гуранги, он женился. Почему? Я объясню попозже. И вот сегодня суть в том, что Гуранга Махапрабху, он показал идеализм Саньяси, он показал идеальную жизнь Саньяси. Не думайте, что Махапрабу ненавидит всех женщин. Такого никогда не было, он любит их, но из-за того, что он Саньяси, он следует идеалам Саньяси, поэтому избегает их. И, и вот народом Амтхакор наш, предыдущий Гауди Ачари, он написал в киртанах такие слова относительно нашей садны и и нашего памятования, если мы повторяем харинам как автоматически как робот какой-то Если вы автоматически, машинально совершаете баджан, то толку нету от этого, и когда вы повторите харинам, Шилы так дает наставление обусловленной души, особенно одни должны повторять харинам громко, чтобы также слышать святые имена. И вот если они повторяют харинам таким образом и пометуют харикатху, Киртаны, дама, различные места, это более эффективно. И они э, избавятся от всех материальных проблем, но никто не делает этого. И что же делать садана Баджан без памятования не имеет основы? Кто-то совершает садану, но его ум где-то в другом месте, толку от этого нету. Наше пометование, совершение баджаны и пометование должны одновременно происходить, они взаимосвязаны. Если есть садана, но нет пометования, то такая садана бесполезна. И вот народом так пишет такие слова. Телом, умом, речи <кхем> мы должны привести в гармонию все с наставлениями Горраги, с вашей предыдущей жизнью, настоящей, и все. Должны привести в гармонию, тогда мы найдем решение. Много раз Шила Павхупат говорил, что те, кто любят Шилу Бхактиматакура, мы не можем ожидать, что они будут общаться с какими-то Сахаджими. Шила Павхупат много раз говорил, что мы не Можем ожидать даже во сне, что те, кто любит Шилу такого, как для них возможно идти в Хеса с какими-то сахаджиями. Сатсанга имеет какую-то волшебную силу, если вы в своей жизни обретете подлинную сатсангу, будете удивлены. Я вчера говорил, что даже яд, если мы принимаем, не знаю, что это яд, то... Он возумеет свое действие, также сатсанга. И вот Махарадж вчера историю рассказал, что какой-то человек хотел мыши отравить. Но они его надоели они ему, и вот он пошел, купил какую-то еды. Посыпал ядом, положил в угол комнаты, чтобы мыши пришли, съели, отравились. И тем временем он, этот человек даже не думал, что его внук придет. Но внук пришел, смотрит, какая-то еда красивая, лежит, он взял, съел и помер. И вот в на горе, когда я был маленьким, где-то было лет 12-14, я слышал новость. Что, однажды умерла вся семья, они что-то поели вечером, утром уже мертвые. И вот полиция выясняла, в чем причина. Воде никто их не убивал, таких ничего, признаков насилия нету. И потом они решили, решили выяснить, что они ели, И... в общем выяснилось, что какая-то змея при... При, приползла попробовала молоко. Они потом это молоко выпили, и все померли. И вот Жизнь очень так странна. Если вы поймете хотя бы что-то, вы будете удивлены. И, и... Однажды одна молодая женщина, у нее было три сына. 11. 6 лет было. Другому 4-3 только родился. И вот теоретически мы знаем, что жизнь не вечна, но практически кто об этом знает. И вот однажды boy, the, средний сын playing, с, и, играл uh, с младшим, uh, и вот они сделали мурти -кали в Бенгаре это в, в Кати где-то. Поставили фотографию Калии. И тот старший решил играющий принести you know. жертву Кали своего младшего брата решил отрубить ему голову. И тот согласился, младший. И тот взял какой-то... Ну, какой-то лист... В общем, траву какую-то, очень остро начала пилить этой травой ему шею, и все стало в крови. И мать увидела, видела, Хотела его как-то. Нужила этого пошла его the мыть от крови. И тогда эта девочка, которая была в комнате, которая в комнате, которая была в а. а, не так было тоже. Да. В общем, у нас еще куча крови появилась, начала кровь течь из-за того, что вот этой травой тот уже ее порезал. И, И старший сын позвал мать, которая была на крыше. А, а, еще хуже, еще, еще, еще, еще хуже. А в, в общем, этот, тот хотел его помыть, старший положил в воду, пошел мать звать на крышу. В процессе, когда мать, подумал, что мать надо не на него пошел задом и не заметил, что крыша кончилась и таким образом упал с крыши. В общем, мать в итоге двух детей потеряла. Первая, младшего старшего убил случайно, а старший с крыши упал. Вот так. То есть наша жизнь, очень не вечно нестабильна. Все по воле Майи происходит. И если мы решимся быть под контролем Гуру и Ващного, то это очень хорошо. Это лучше, чем быть под контролем Майи. По крайней мере, Гуру и дадут нам какое-то вечное благо. А если мы потеряем в них стере. веру, то что у нас останется, наше богатство, наша собственность, это прама, пирама, это любовь. И вот Махапрабху говорил, в Чи Чи читании читам такие строки, что нет никакой никаких Прамадон, Прама, единственное сокровище в нашей жизни поскольку без собственности моей нищие. Я видел в своей жизни один нищий стал очень богат. Я с детства помню многие случаи. И вот какой-то нищий был, я там взял, потом очень разбогател, огромное здание построил в до этого они жили в шалаше каком-то. Потом опять стали нищими. И люди, они... Если они обретут настоящую милость, они будут пытаться понять, пытаться осознать. Один очень богатый человек из Англии, Перед тем, как умереть, он все собственное завещал собаке. Может смешно выглядеть, но действительно так и было, <laughs> в, газете, в газетах писали. И вот когда я узнал, почему он так сделал, зачем да, собаки был очень миллионером, и собаки все завещал. Жены не было у него, детей тоже, друзей тоже не было. Вот. Поэтому самому близкому он завещал в собаке. И я думал... Вот обсуждал эту историю с одним человеком. И тот человек сказал... Этот человек завещал собаке столько богатства, а я ему сказал, он новин, я как это возможно? И вот я сказал, хотел сказать, что этот человек завещал все. Все богатство, все наследство этого человека, это какая собака тот человек, который завещал все наследство собаки. Он не мог найти никакого применения деньгам, кроме как завещать их собаке. Поэтому сам по сути собака... И вот этот мир очень странен, эти ученые, они говорят, что если есть 800, ну сколько там, 7 миллиардов народов, примерно, на земле, и из них половина сумасшедшие, это ученые говорят. И в нашей жизни так, так же ну, много разных вещей происходит. Если буду всем рассказывать очень долгая история, но все же я не хочу терять свою не, не, не, а дискуссию. Шила Сачтананда Бхактионатаку он с очень высокой семьей происходит я кратко расскажу как Рупа Санатан с Южной Индии он из Барад Радж Готра. и наш Шила Бхактионатаку он тоже происходит с высокой семьей ну, все, семья была очень богата в период английского английской администрации. Mm. И вот в то время. Они стали землевладельцами, но потом, когда отец умер, когда Шила Бахтюна Тагрух был маленький, отец умер, они потеряли всю, всю собственность. И как жить дальше? И вот они жили в доме дяди жены, вот по этой материнской линии родственника какого-то жили. И потом он пошел учиться, поехал в Калькуту. <от> и, <от> и вот э, он был, был великим преданным <плот»>? с самого детства. Он вечный преданный не только в этой жизни, вот Шила он такой. Он получил образование в Калькути и там лучший из пандитов, соответствии с, имеется в виду соответствие с материальными представлениями его звали виде сагара океан зданий и вот на бенгалии санскрите виде сагара узу он, он, он у него учился и он учил уважал бхактина такого и вот Вилли Сага не был плохим человеком, но все же в том смысле, что не был преданным никакой практику преданности не практиковал. Вот однажды Вилли Сага а в колледже, он давал лекции и тем временем сказал, что Бхагаван без Бхагаван бесформенен, и никто не может видеть его. И Шила Бхагават такой, будучи студентом, стал и спросил. О, бандит, видели ли вы Бхагавана? И Сагар сказал, что нет. И как вы говорите? о Бхагаване, если вы его не видели, в виде Сангра, он вынужден был признать, что ничего не видел его. Но вы в ваших книгах пишете, что... Вот эта книга «Шудодой», там вы пишете, что то, что вы не видели, не можете чувствовать. И вот в этой книге он пишет, что то, что вы не видели и не чувствовали, то не можете ничего говорить об этом. И вот Бхагаван такого спросил, видели ли вы Бхагавана, чтобы о нем что-то говорить? Он сказал, что не видел, поэтому сказать ему действительно нечего. И видя Сагар был доволен своим учеником, доволен его прямотой и честностью. И вот отправил его в Катак впоследствии. И вот Видя написал письмо какому-то офицеру, высокопоставленному, что это мой ученик, он очень Прекрасно учиться, дать ему хорошую работу. И вот тот увидел Бхагавана Такура в то время был. Это был британский офицер, и он понял, что, что работать школьным учителем такому достойному человеку. Не, не место, Ну, какое-то время он работал школьным учителем, потом по повышению получил, потом, в общем, да, дали ему должность губернатора какого-то. И вот качество Бхактюна такого настолько великолепно, что мы не можем говорить о них. Лучше, если Нитянанда, пишет все качества Шилы Такура. По указанию Гуру Ваги я что-то пытаюсь сказать его славе. И вот Шилы Бахтимон Такур день за днем. Так был занят своей работой, и в итоге он, потом он женился на Джагат Махини Деви. Но она быстро умерла. И родилась у нее пара детей и умерла потом. Детя было месяцев 10 где-то, и он думал, как заботиться обо всех, чтобы мать у нее была. И он еще раз женился, поэтому... Вторую, вторую жену звали Бхагаватима, это Бхакти-деви. И в жизни Силы Бхактяна Такура были дети. И сейчас от этой жены тоже несколько детей она родила. И в то же самое время, время она. Шила Бхактивана такура был полностью посвященный душой и. Жизнь многих саньяси нельзя сравнить с ним, хотя вот, саньяси работает, множество обязанностей у него, но пока по стилю, по качеству его жизни можно видеть, что он лучший из саньяси. Шинева сачарья, Сен Вишнопреда, они лучшие из саньяси. Это зовется седанта, никто в этом мире не может заявить так. Вишна принды, вина, алучей, и вина, саньяси, что Только такое саньяса. Носить красную, рыж, одежду и полку – это не саньяса. У многих нет никакого представления, что такое подлинное саньяса. This is the condition. In Gita, Bhagavan speaking И вот в Гите Бхагаван говорит о Арджане. Тот, кто не имеет желания no life, в своей жизни, не имеет желания. Кто, кто, кто находит гармонию с этим миром, тот настоящий Саньяси, на канг Сочи тот, кто не имеет никаких желаний, никаких надежд на этот мир. Но сейчас редко такое можно увидеть, вот сила Луч, лучшей саньяса, с полной уверенностью, говорю об этом. Нитянато Прабху, он не оставлял саньяса. Я не могу не с... сказать, что он принял более строгую саньясу, когда он женился. На Джахна то он принял более строгую саньясу в своей жизни. Но люди говорят, он оставил саньясу. Что такое саньяса? Саньяса значит посвященная душа. Саньяса значит тот, кто полностью посвятил себя служению Бхагавану наилучшим образом. Или я могу сказать, что тот, кто делает все для удовлетворения Бхагавана. Это полное, идеальное определение саньяси. И вот согласно этому радхарани на лучи саньяси. И мы можем все получить саньяс у радхарани или у гадатар Или у Вишнам-придеви. Но мы глупые. Мы не понимаем седанту. не можем запомнить сиданту. Только с помощью голоса, с помощью, по, по, по милости, нитя вся она явится в вашем сердце. Просто что-то запомните, говорить на публику ради какой-то дешевой славы, это не то. И Шила Бхактина такого, он лучший Саньяси, и он вынужден был жениться опять. И после этого... Родился сиданта Сарасвати в его семье. Мы должны годы, за годами обсуждать славу. Шилы бхакти она бесконечная. Двух часов очень мало. И вот если мы посчитаем, то мы увидим, что мы очень благодарны Шилу... Шиле бхакти с незапамятных времен, поскольку Гаудия значит Бхактина Такур. Гаудиа значит Бхактина Такур с самого начала. И вот с самого утра, с самого арати, все, все киртаны написаны с, с человеком Бхактина Такуром все остальное. С начала Голимат до конца Гаудия Матху не отличен от Бхактина Такура. Гаудия значит. Чила объясняет, мать, сам, что мат это самое что читание Махапрабху. Не критикуйте Читание Матхай, конечно. Можно видеть, какие может что сумасшедших людей там находятся, но по воле йога Май, Это произошло, но все же мы не должны критиковать читание Мат, Читание не отлично от полного сознания, все читания Махапа, читаны. Читание Матха это источник всего сознания. Читапад говорит об этом Гауди Матху. Все гаудиматхи служат все читания Матху. Они подобны Радхарани или Такого мы можем сказать, все Гауди Матхи они пытаются служить Читание Матха. Это вичар Шила Прабхупада. Даршан Шила Прабхупада, Шила Прабхупада говорит все. Основным Гаудия Матхи они вместе служат сочетание Матха. Если вы найдете тысячи матхов, или кто-то под именем что-то делает, они вот, от, от, отделены от этой седанта. Я сидя на Яса, не могу математически все доказать, что они потеряли всякую связь с сочетанием Матхам они потеряны, их четана, их сознание потеряно. И вот Годи Матхи", не, не отлично от такого, куда бы мы ни шли, мы увидим, что все састры, все писания, все киртаны, все сиданты, весь даршан, все это дано с челой такого. Если бы его не было, мы бы были слепы. Кто может объяснить нам, есть ли у нас способность понять что это? Я вчера говорил о день явления Шиладжи Вегаса И вот, huh? so, если, если бы не было Бхактина Такура, то мы слепы. И Если у вас, у вас способность Сан изучить Сандарпи, чтобы понять их суть, чистые гурующие, не очень уч... могущественные их они столь могущественны благодаря голосове, если вы сможете совершать голосову должным образом, вы разведете огромную концентрацию. Почему чистые военные силы прохлопато, например, есть какие-то книги, кто-то жалуется, что написали еще так. И вот. И он читал все это и говорил так это или не так. Почему? Гувач навы очень могущественно. Можете проверить их. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. читал множество книг на тему Майвады. Хотя для нас это бесполезно. У а, нас даже Джавадарму нет времени не прочитать, не но чисто вечного многое делает, что мы не можем. А зачем он читал эту Майваду, чтобы опровергнуть ее? И вот смотрите, Бхахтиму Натакху был очень занят он работал этим губернатором множество обязанностей у него было. И в то же самое время он написал киртаны, написал сотни прекрасных киртанов. То есть не все могут быстро поменять свою жизнь. они любят меня! Я не думаю, что они любят меня. Но они не могут все правила и почему они могут Я и вот Шрила Бхактюна Таку, он не от Годи Матха, и изучить всю Сиданту, которая написано Рупа и Санатаны, Дживы Гасвами, есть ли у нас способность ну, Шрила Бхактюна он изучил все это и дал нам суть в своих книгах, которые очень простые, легкие легки для понимания. Если бы не было джава-дхарма, как мы бы поняли, эта джава-дхарма, она дает нам полное представление с начала до конца. Даже там приводится сравнение Гауди-философии с Майвадой и прочими. Шила Бхахтюна когда он вот, жил дома, он писал, писал множество книг также. Если бхактину Тракур, Хотел бы соревноваться с какими-то материальными писателями и поэтами, то никто бы не смог сравниться с ним, но Шила Бхагаватику никогда не шел ни на, какие, ни на какую конкуренцию с другими писателями. Но он лучший из писателей поэтов. Он седьмой госвами. Никто не может опровергнуть это. Много раз Чила Прабхупат говорил, те, кто следует Бахтюна Такура, как это возможно для них идти в сторону Асад это невозможно. Много раз Чила говорил, что мы должны понять основную разницу между Бахтюна Дарой и то, что не является учением Бахтюна Такура. И тогда нам не нужно будет. мы не будем обмануты какими-то сахаджаями, какими-то имитаторами, которые под, под, под видом проповедников, проповедуют всякую юрис. Если мы сможем понять тонкую разницу между учением силы Бхахтина Такура и тем, что не является им. И <сорганизм> вот Бхактион uh, дара это есть Гупануга дара это учение Гупагасами <сорганизм> и вот эти сахаджи они все равно пытаются мешать что-то делать, и вот какие-то люди хотят быть обмануты и обманываются, что я могу сделать? Фу, хотят их, их дело. Так много людей приходят и уходят, мало кто может принять и осознать и применить в своей жизни эту, эту философию. Сила Пахопад говорил, что мы должны понять понять основную разницу между учением Шилы Бхактивана Такура и то, что не является им. Это есть сатсанга, даже язык Шилы Бхагавана Такура мы не можем понять. Чтобы понять основную разницу между Бхагавана Дарой и то, что не является ею, это подлинная сатсанга. Мы должны понять, осознать разницу между Бхагавана Дара и то, что не является ею, это есть настоящая сатсанга. Кто такой сатсанга? Просто есть какие-то сладости. Это не, не, не сатсанга. Мы должны понять и осознать все. В тот день, когда мы осознаем, что есть подлинная сатсанга, то все проблемы уйдут во всех 14 мирах. Даже брама он встречается с какими-то проблемами, но Бхатюна Таккура может все это решить. Кто-то думает, что сумасшедшего. Нет. Если брама встретится с какими-то проблемами, то Бхактина может все это решить. Шила Бхактина Таккура однажды пришел с работы, перек... перекусил. <связывая> он, он обычно вот пил молоко только, так больше особо ничего не ел. Тагул, И вот лабактиона такой сказал, он. И вот он достаточно рано ложился. Рано, рано вставал и всю ночь повторил Харинам. Поэтому в Гите говорится, когда каждый, все спят, оно как когда муд, невежды спят, когда мудрецы будутствуют. И наоборот, мудрецы будутствуют, когда невежды спят. И вот в гите Бхагаван говорит то, что когда те саду, они с, Ну, как когда эти мудрецы бодрствуют, не, не спят. Это признаки, это признаки саду. И саду... И как узнать саду? Вот, я показать могу вам Рамму Зачарья. Вот. Пришел какой-то э, этот инвалид, Рамон и Хамунзе Ачарья понял, в что ну, великий сад он находился в какой-то парампаре. И вот тут сидел на дереве, But совершал какой-то... Свой Бхаджи Нагаманджачарья понял, что он великий саду, просто ведет себя так, а -а -а, чтобы никто не мешал его, он был в Какими-то материальными... А, то есть нельзя просто взять и измерить саду линейкой. Если мы мож, можем так измерить, оценить саду, то это нельзя сказать, что он Гурупат подма, под он бесконечен. Нельзя его взять и измерить, насколько он широк, длинн, сколько а, стран, стран посетил и прочее. Ну, такие некоторые люди а, оценивают. Гуру по их материальным заслугам, но толку в этом никакого нет. И вот Майя смеется. И вот Шила Бхактина Такура, он спал несколько часов, потом всю ночь. Совершал харинам. однажды Шила Бхактина Такура. Кто-то позвал Бхактина Такура. «Такур, вставайте». И вот кто-то разбудил его, <соценно> ну не разбудил, но как каком-то состоянии в отсутствующем был, сказал, что Индра встретился с какими-то проблемами и позвал меня, чтобы я помог им их решить. Внешне мы не можем найти Тилака на Бхактинна хотя он, он, тилак, он, он, он и был и великим преданным. Мало того, он был вечным спутником нашей Матери но все же посторонние люди не могли понять, что он великий преданный. Сомневались, что даже Тилака не носит, мало не носит. И вот один Савуб баба выразил такое сомнение И потом он пришел просить прощения, что он понял, что сказал не то в сегодняшнем и мало не было, я не мог понять, что великий преданный Джаганатха, и Бхактина так засмеялся действительно. Так я еще ищу Гуру, кого принять посвящение не нахожу. Поэтому сила нету, мало нету, и повторяю на обычных четках. Потом Чила Бхагаватина такой принял какого-то гуру, а тот потом у нас стал сахаджи, не хочу назвать его. И вот люди, те, кто сахаджи, они заняты, они пытаются показать всем, что они имеют связь с Схилл Бхактином таковым, что он получил дикшу у них, хотя они Сахаджи, по сути, ну, так случайно случилось. Я для Бхактина такого не столь важно, получил дикшу он дикшу или не получил. Получил он, получил. он, он, получил дикшу. он получил дикшу го Махараджи или тот у него, или в случае Махапрабу он получил дикшу Кешу, -кешу -барате, или дал ее кишу в Как это понимать? И вот в соответствии с сознанием, нашим сознанием, мы можем понять, иначе будет просто какая-то ложная философия. Ищили Бхакчуна, не, не нужно получать никакое посвящение от у кого. Получила дикшу, лолита вишака. Они не понимают только какая-то логика. И вот однажды он был из Бангладеша. В то время была неделимая Индия. И вот и он пришел к бхахтинам такого. Тут получил дикшуни, потом этот человек стал сахаджим. Однажды тот Гурдев хотел... Свои ноги положить на голову Бхатчан Тахру. И, и тот просто появился, ему было пять лет всего. Он смотрит, что тот зовет его отца, говорит, что может положить его, свои ноги ему на голову? Этот мальчик сказал, что ты о себе думаешь. Может ли ты ложить свои ноги на голову Такуру? этот гуру был удивлен? И вот тот, этот пяти, пятилетний э, мальчик пристыдил его, и тогда он понял, что что-то не так делает, и мы вечно благодарны бахтюна такого Такуру, Гуранга Махапрабу, вечно благодарен Бхатюна Такуру и, и Гургишар Бабаджи Поскольку мы обретаем все по милости Бхактивана Такура. Если мы игнорируем Бхагавана Такура, то мы потеряемся. Гурудам Гунтадам. Дам Гуру дам, мы обрели Гуру Силу Пабхупаду, Джагад Гуру Дам Грандхадам. Он дал нам гуру, иначе мы слепый Грандхадам, он дал нам множество книг. Он написал множество книг, чтобы представить Бабу чувства Гуранга Махапрабху. Чтобы представить учение первозданное учение Махапрабху можно найти в книгах Шила Такура. Намадам он дан нам Харинам. Как мы можем слушать Харинам? Что за положение Харинама? Все объяснение, оно дано нам бхактина Такура. И если мы изучим все книги, Дакура, то я могу гарантировать, что вас никто не сможет обмануть. Хотя некоторые книги очень малы, как Харинама Чинтавани, но имеют огромную суть. Или Баджана Хасия. Каково ее значение? Или Читаня Шикшамбрита Или Махапрабху Шиксамбрита? или таттва в значения, понимаете? И вот Жайба Дарма. Бхактиман когда был мал, ему было лет 10-12, он уже писал книги. книге поэма Прадиба, он написал. И как объяснить Mm -hmm. все дал Бххюна Такуру. Гудам, Гангадам. Даже даму мы зовем Бххюна Такура Нади Пракаш. Одно из имен Бххюна Такура Надия Пракаш, поскольку благодаря Бххюна Такуру мы узнали о значимости этой дамы, дама она проявилась по милости Бхакчана Такура. И вот там в Такур всю ночь повторил Харинам смотрит в Майяпуре какое-то сияние, откуда оно. И вот звали его ми, мы мусульманин. Тут много было, место называлось Мияпур, потом Майяпур переименовали норма, нормальное название, а эти мусульмане переименовали в Мияпур и потом Бхатюна Такура опять переименовал это в, в, в Мияпур и вот он пошел искать одни, один бамбук, ну, какое-то сиение здесь было, он спрашивал местную мест, какой-то старый мусульманин был, тут спросил, здесь свет здесь видел. Откуда, от, откуда это сияние, этот старый человек сказал? То, что странное очень место. А почему мы тут пытаемся огород сделать, вырастить какие-то овощи, ничего не растет, одни тулоси? много чего выращиваем, но тут но одни тулости растут. И Бхакчан такого понял, что нечто необычное. И тогда, тем временем, Джаганадас надо Баба Симахарадж пересел к реку, пришел на место в рене Гуанги, начал танцевать. Ему было 125 лет, но он очень активно танцевал и высоко прыгал, хотя в таком возрасте даже не ходят. И вот, сила Бхактиан Такур понял. Ну, и, вот, и, и вот Надя, Надя Пракаш значит всю Надию. Он явил нам славу Нади. Мы знаем о ней. Благодаря Бхактиану Такуру такого. Такура такого были хорошие связи с англичанами, они очень уважали его, благодаря его разуму, учености. И вот это британское правительство занимало его в различных успехах, в решении разных проблем. И вот он получил возможность Служить в храме Джаганатха. Не так много хочу сказать, но времени мало. И вот каждый день еще Бхатхина такого приходил. И У Он садился у отпечатков лотосных стоп Махапрабху. Придные собирались, они обсуждали Бхагава, там совершали кирдан, и сейчас тоже происходит. Придные царицы там собираются около 6.30, 7 вечера. На махараш, совершает совершают парикрам, обед молчания берет и... Ни с кем не разговаривает. Know, Чувствует радость сердца, Поскольку если кого-то по дороге встретить, говорить придется, парикам не получится. И вот поэтому он молча парикам он совершает. И вот Сила лабхати такого в своей жизни в автобиографии написал, не знаю, почему, почему? но я очень люблю этот сладкий дал, Он в куре готовят, сахар везде добавляют, есть это сладкое блюдо хардал. И мой гурмахрадж тоже очень любил его. В пожилом возрасте ел это, дал, сладкий дал. И вот эта картина в моем сердце осталась. И вот человек такой, когда заходила в храм, кто-то приходил и угощал его сладким далом. И вот Шила Бхактина такой очень странен, что мы можем сказать. И Шила Бхактина такой говорит. И вот один Баба Цимахарадович, он совершал киртаны, И весь день мог повторять харинам, вечером около семи Баба Джимарас выходил, на... все клонились ему. И вот преданные приходили, угощали его джагнат Просада, и вот это его рацион такой был. Он ну, что-то ел, раздав, раздавал, то, что стало... Но... Немножко ела, большую часть раздавала, и вот в э, то время был там Шила Бхакти вала Патрия Тагасай предыдущий, предыдущий день был праздник Махапрасада, и на следующий день Гундича было тоже просад раздавали Мно много, в общем, просто много осталось. Я хотел пойти тащить Джагнатха, в смысле колесницу за веревки. И вот мне предложили потолы, какой-то сабжи из потолов, которые Джаганатха были предложены. Вот я начал их есть и потом поел и пошел тянуть джаганатха. Там было три полицейских кордона, но как-то их преодолел, зашел внутрь, там в процессе того, как тянут Джаганатха, надо быть крайне осторожным. Поскольку он, если упасть, то затопчет и не заметят. И вот сила Бххан Такур, он, <а он на, на, на, на, на, на, иногда приходил в Джагнатху Валапхудьян и, и обсуждал Бого, там. там. и no. вот как его назначили the... этим администратором храма Джагнатха, тот там порядок навел, все, все сачитло, вовремя и стало и делаться, и вот сила Сачитананда Бххан Такур, он единственный помощью кого мы видим, что происходит вот такая огромная проповедь, и Бхактина Такур был первый, кто проповедовал Гаванга Даршан, Гаванга Шикша перед иностранцами. Шила был единственным первым, кто начал, начал проповедовать учения Гуранги Махапрабу на Западе. Шиллабахтин он такого говорил на различных языках, на Бенгалии, на английском, на хинди, на на на Урду, на Пафарсе. Я могу говорить с но не Может быть говорят, что очень хорошая, но также знал где-то 6-7 uh -huh. языков, знал, говорил uh -huh. на них, писал, проповедовал. И английский был настолько прекрасен то даже сейчас, если почитать его книги, мы восхитимся красотой его языка. И вот Шил это тот, кто проповедовал учение Гуранги перед всеми иностранцами. Он первый, кто начал проповедовать за пределами Индии. И на английском. В то время все важные люди, они приходили, чтобы встретиться с человеком Тагуром. И как он мог найти время для всех? Бхактина такого никогда не шел ни на какие компромиссы. Но сахаджи заявляли, что он был в их парампоре, но это глупо. Бхахтимон такого никогда там не был. Никогда не шел ни на какие компромиссы с никакими сахаджими И наоборот, я могу сказать, что он протестовал. И вот какой-то человек дал совет the... Бахсимон такого, «Что Let плохого? Пускай люди приходят!» Он будет «Что это значит? Все «А, ну что, если приходят? Пускай приходят!» so и вот кто-то оста останется, кто-то уйдет. Но Шила так такого сказал, нет, мы не можем, кому попало, позволять, поскольку... Like end, Ничего хорошего не, не будет с этого, из этого. И вот сила Бхагавина он хотел защитить нас. Если мы хотим получить учение, Сила Бхагавана Такура, мы должны прийти к Бхагатину Такуру, к Шиле Прабхупаде. Перед Бхагатину Такуром и сила Прабхупаде мы должны явиться, если мы хотим обрести учение Шимана Махапрабху в неизменном, первозданном виде, нет никакого другого пути. И, и вот кто-то говорит, какой-то человек, недуховный какой-то человек, Говорит, что можно приглашать всех в подряд, если понравится, пускай остаются, не понравится, уходят, пускай. Но Шила Бхатчан сказал, что нет каких-то глупцов, Сахаджи, не нужно приглашать на путь Гаудья Но сейчас все игнорируют Бхатчана Такура если не все то большинство и из-за этого мы можем видеть такую плачевную ситуацию сейчас и вот Шилабаджин такого говорил, что кому попало, не нужно приходить на, в путь Баджана, Достойные люди должны приходить, какие-то качества должны быть. Одно из самых главных ⁇ это преданность, самопредание, искренность. Если они есть, то другие они автоматически проявляются. И тогда, иначе ни, ничего хорошего не происходит. И вот Шила Бхактюна Тхакур говорил о себе, как подметальщики подметальщике на Махата, рынка святого имени. «Не надо, Прабху, по желанию Гуранги, Он хотел открыть рынок святого рынок святого имени. И вот на этом рынке святого имени великие махаджаны, великие души, как Шила Бхагавадкур, Прабхупада и прочие, они раздают эту милость. И вот, если мы пойдем на рынок святого имени, точнее на обычный рынок. А чем раньше приходим, тем свежее и новее овощи. <соединяющие> <соединяющие> Но особенно в Индии с утра все открывается. С -с -с Самое лучшее, сутра раскупают, а потом ближе к полудню остается то, что осталось, и то, что никто не взял. И вот Силабахтян Такур, он открыл рынок святого имени и говорит о себе, как у подметальщика этого рынка. Святого имени, что если какой-то мусор, грязь будет приходить, он вымечить его. Вот, бун. Бун, мы, харикатха, сеттанта, мичар, ачаран, can act as a bун, I can throw all sahajiyya, useless garbage from this area, but all over the world, everybody dancing, naked dancing going on, in the name of, you know, bhakti know, bhaktivinam dhara, naked dancing, even no pro. There is a condition of bhakti dhara. Но Бхактюна Дарана никогда не прекратится. Бхактюна Дарана останется, она выживет и наставление Шила Прохопады. То, что в своей ежедневной жизни, в своей жизни Баджина мы должны поддерживать Бхактюна мы должны поддерживать, чувствовать это учение Шила, Бхактюна Такура. Мы должны удостовериться, что поток учения Шилы Бахтюна Такура течет в нашей жизни. Если мы сможем это сделать, то сможем распространять среди других это учение. Шилы Бахтюна Такура, Бахтюна -Такура написала прекрасный хиртан. И вот этот прекрасный киртан. И вот те, кто имеет Шадху мы приглашаем их. И какова цена? Это вера. Шатра. И за эту цену шрадцы веры you продаются you. святое имя. Амрита, mm -hmm. мы, мы... Mm -hmm. мы находимся в океане Нектара, но не, не каждый knows? может обнаружить mm -hmm. это. И вот очищение, поддержание, защита — это главная обязанность Галдия Гуваги, если Махараш не будет защищать намахату, или Шидадавгасе Махараш не будет защищать на или Бхагаван так учила они не будут защищать этот рынок с этого имени, то можно обнаружить, что много мусора туда придет. Как если закрыть какую-то комнату, то можно видеть какие-то пауки, и появляется пыли многое и прочее. И вот это наша обязанность. И это моя обязанность. Под руководством Силы Боксюн я всегда пытаюсь очистить это, это место, где я нахожусь. Поддерживать чистоту лучше качества, чем количества. Если один поймет и применит, воплотит все, все это учение в своей жизни, это лучше, чем Несколько, когда услышат и ничего не сделают. Если мы идем на компромисс с качеством, то получим количество, если идем на компромисс. То есть, что надо пожертвовать либо количеством, либо качеством, если хотим что-то получить. И вот Шила Бххченна вот такой, он седьмой Госвами, кто всегда хотел защитить Намахату. Он хотел защитить намахату, если намахата не защищена, то мы ничего не получим. Мы вечно благодарны Бхахтиме Такову и Шиле Прабхупаде. Много вещей я хочу сказать. Перед тем, как оставить тело Бхахтиме Тахову, он выражал беспокойство текущей ситуации на поле Баджина. И вот Махрас много статей написал о славе Бхактинута Кур и его учения. И вскоре опубликует их, чтобы люди поняли, кто такой Бхактина Кур. Процедура о сатсанге, как обрести сатсангу, как Избежать асатсанги и множество других статей. Те, кто находится в отычном окладе жизни и характера, должны быть идеален. Если они не поддерживают идеализм, то все другие, смотря на них, тоже не будут чувствовать вдохновение. Когда мы вступаем на путь баджина, мы должны вести себя идеальным образом. Иногда, грубо вечно, не Uh, не Because говорят прямо но никак как-то не прямо как устленно пытаются помочь людям. И вот Махапрабху, в его лиле, можно найти... И <связано> вот у нас в, в Катик какая-то Матаджи <связано> принесла пури посих, ну что под, под и вот я с сего кус сказал что, чтобы не не пускали, но подношение прийти, угощение можно забрать. И, и Матаджи на, на, на, настоялось, чтобы Махарши обязательно что-то съел. И вот, ну, я поскольку картик не мог это есть, я просто Махарас вдохнул аромат всего этого. И Камата же пришла за посудой спросила, ел ли Махарас? Всевых сказал, ел ли? Это была правда, поскольку а, а, а, когда он вдыхаем аромат пищи, это тоже один из видов ее принятия. И как Жагнат Прасади, когда готовится, перед тем, как Джаганат принял, никто не может выдыхать даже аромат этой пищи, поскольку в говорится, если мы вдыхаем аромат пищи, уже наполовину съели ее, можно сказать. И как мы можем понять, что Вайшнав прославляет кого-то или хочет обмануть кого-то? Как это понять? К сожалению, у меня, так, к счастью, э, такой ситуации у меня нет, поэтому я могу говорить об абсолютной истине, ничего не стесняясь. И таким образом, защита дана Шрила Бхагчанта это лучшая защита. Даже 200 лет назад человек Бхахчана Такура плакал и говорил, поскольку саду, те, кто чистый саду, как Бхахчана Такура, они могут видеть настоящее, прошлое, будущее саду может видеть настоящее, прошлое, будущее, и они дают на наставление в соответствии с, со всем этим убеденным, кто-то жалуется, что находится в той или иной ситуации, но вы не знаете относительно настоящего, It's прошлого, будущего, и раньше много раз я говорил. Мы иногда беспокоимся not, о том, что было какое-то почету или позор. Мы или мы беспокоимся об этом. Кто-то беспокоится, что его никто не любит, но я помню любовь моего Гуру Махараса. Отец меня всегда бил, поскольку я футбол, футбол любил. Но Грумахарас, я никогда не могу забыть его любовь. И он всегда, Грумахарас, всегда гладил меня. И видно, видно было, какое, какую любовь он имеет ко мне, поэтому жизнь душа была автоматически продана. Шили Махараджа. Гуру Вачнаву никогда не давят на нас, не, не заставляют что-то делать. Это автоматически зависит от нас, если мы э, любим Гуру хотим сделать им что-то хорошее, то мы будем делать. Но это также вопрос нашего собственного блага, а не благо Гуру Вечного. Если мы что-то, то, то не, не для того, чтобы их спасти. Мы совершаем Гуру и Вечного Севу для нашего собственного блага, для нашего Вечного блага. Один из моих братьев Боги да, по, по, пожертвовал девять 90 миллионов рупий для Самадхи. До этого он был в другом обществе. Какого-то гуру принял, тот пал, второго принял, тот опять пал, третьего принял, тот снова пал. В вот, итоге он потом узнал о Чели пури Дэвгасая Махараджи у него принял посвящение. Я пред Махаш не предпочитает не, не называть всех подряд братьями боги те кто слушает автоматически они братья боги но некоторые хотят какую то выгоду получить от года как-то прославиться и Благодаря Гурдову, какой-то коммерцию заниматься с Гурдовым. Но... Такие люди делают что-то сейчас, чтобы получить больше завтра. Я никогда не помню, чтобы как хотя бы одну рупию взял у Гурма Я как-то живу, все, и все делается по милости Гурма Хараджи. И в тот день, когда вы обнаружите, что Гурвага, такого не вокруг вас, и это будет нашим успехом. Если вы чувствуете себя в одиночестве, то это плохой признак, как Шилапрабхупат, он совершает харикадху все время. И, и он, но он чувствует, что Гурвагана всегда с ним. И как в этом случае можно чувствовать себя слабым, Гуравагана всегда со мной, я чувствую это. И много раз случается, когда... В общем, какая-то проблема возникла, махараджа прошел бокшена таку? Обошел четыре раза, но его вошел, что, совершил э, парикаму. И вот... Его... Ну, в итоге, благодаря молитве Бхатмана Такуру, вся проблема это решилась. Then going to here and there, Samba is Bhagavad. I say, I can provide you you. Who told you to speak? He's speaking. But after that, he wants to make business with me. I never ask money now. First point, Give something. Now, Then we open all, all, all documents and prove that this is the status. Then Village not speaking, no? Maharajabit, told you give all your money to your wife and uh, you know, brother and son, all. And you come to me single-handed. So long as money power is there, you cannot come to me. You cannot show submission. In front of the public, they had one big meeting. I openly speak. You asked him, I told him to come freehand. I can arrange his pasadam, everything. But he forcefully wanted to take control over Gojala out of his money power. If I am running for money power, nobody can make any competition with me. If I'm running for money power to cheat you all. nobody can make competition. I never. I never. You cannot believe. Those who are staying one or two, they are watching with you cannot see them. What to do? There is a situation. So nobody interested to nobody interested to I you know. This, you know, They can observe -Bak Bak и вот мало кто заинтересован в том, чтобы очистить, а, улучшить эту ситуацию, а могут просто говорить. отмечать внешний День явления Ашчилы Бхахтанатакура, но кто хочет применить все учение такого в своей жизни, То есть люди предпочитают при, прийти, покричать, поесть и, и все на этом. А учение Бхакианатакура принять, применить в своей жизни очень мало кто может. И вот наша гурва говорит, Аллаху Сидданту, какие-то сахаджи могут запомнить Сидданту. какое доказательство, что кто-то... Находится в, в, в, в преемственности бхакчантакура или нет, я говорю, вы глупые, они будут говорить о седанте бхакчантакура. Но если продолжить дать им говорить дальше, чистые преданные сразу арестуют таких сахазей, поскольку как долго они могут эм, говорить на показ что не следует Бхахтин Такуру, Как они, они могут они делать не вид, что они следуют Бхахтин Такура? Можно сравнить учение с силой Бхахтин Такура и те, кто подражают им и делают вид, что они следуют Бхахтин Такуру. Если почитать их учение, то можно видеть, что оно кардинально отличается. So how long you can make drama? How long you can make drama with me? Someday I can arrest you, no, One harikata, one writing, if you show me, one writing, one word. I can see one line, I can say, he's So much sensitivity will have to be. Сенситивный, а дейкен, гоанчи диптико. Сангхегол, аскимара, дейкенту, Баке, дейкентрий, путь, путь, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, их та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, но все же мы находимся с человеком Бхактива Такура, Бхакти Таку ушел. И он все же, Бхагавана Такуртагу с нами в форме книги, Седанта. Бхагавадтакур это вот не сделаны из плоти и крови, чтобы говорить, что Бхагавана Такур ушел, нет. Бхактива так, он с нами всегда. Он видит нас, смотрит. И вот, и в последний момент, когда Чела Бхатьяна Тагу совершал Бхатьяна Сванада Сукханда Кунжи, Бхатьяна Таку, он плакал день и ночь, с закрытыми глазами, не смотря ни на кого. В Баджаку Хирис он сидел и повторял Харинам, поскольку Чувство, огромное чувство, чудовищное чувство, Нарини, томану, чана, сопара, тектограмма катаса, каламби, фалам, байоготром, канано, байготром, канано, байготром, канано, видум, байготром, канано, байготром, байготром, байготром, байготром, байготром, байготром, байготром, Завтра как Гурвашнава могут обмануть нас, если мы хотим обмануть их.